друзья всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня мы вместе с вами приготовим курица тика масала это блюдо индийской кухни тика это кусочек мяса это может быть курица Индюшадина, ягненок, говядина в индийской кухне не используется по религиозным соображениям. Масала это смесь пряностей. Это очень ароматное блюдо. Там идет еще сливки, помидоры, сливочное масло. В общем, будет очень вкусно. Так что оставайтесь со мной. А мы начинаем. Итак, первое, что нам нужно сделать, это пасту из специи. Для этого нам понадобится 1 столовая ложка семена кориандра, пол чайной ложки. 1 чайная ложка куркумы 1 столовая ложка гарам масала 6-7 зубчиков чеснока Немного имбиря один такой острый перчик Немного воды, порядка 50-60 миллиграммов И 2 столовые ложки подсолнечного масла В общем, берем небольшую кастрюлю Добавляем сюда семена кориандра и кумина И держите на среднем огне, часто перемешивая, пока специи не раскроются. Это примерно 2 минуты. Далее снимаем с огня и даем им остыть. Как только они остыли, берем стурку и крошим. Как мы растерли наши специи до состояния порошка, берем чеснок с имбирем и натираем на терке. Если у вас нет такой терки, можно все измельчить в блендере. Далее натрем сюда наш перец. Если очень остро, добавим половинку. Если не очень, добавим целый перец. Далее сюда отправляем одну столовую ложку горам Вот так, и одну чайную ложку куркумы. Далее сюда же идет наши измельченные специи, добавляем воды и подсолнечное масло. Все хорошенько перемешаем. Вот, друзья мои, вот такая гладкая, однородная масса у вас должно получиться. Помните, она не должна быть с кусочками, она должна быть гладкой. Это очень будет влиять на результат. Так что уделите этому должное внимание. Итак, как приготовили пасту, начнем курочки наши мариноваться в йогурте. В общем, берем голень курочки. Берите только голень, другой не берите. Никакие там куриные филипы. Берем только бедро, обязательно без кожи и костей. И порежем на небольшие куски, примерно на 30-40 граммов. Далее, как нарезали курочку, берем миску, добавляем сюда стакан йогурта греческого или 250 граммов. Затем добавляем 2 столовые ложки нашу замечательную пасту. Сюда же две чайные ложки соли. Соль по вкусу. Все, хорошенько перемешиваем. Потом бросьте курицу в йогурт. Еще раз, хорошенько перемешиваем. Накройте пленкой и дайте мариноваться порядка 20 минут в холодильнике. Будет лучше, если на ночь. Но если нет времени, 20 минут тоже сойдет. Итак, друзья мои, прошло 20 минут, курочка наша замариновалась. Берем большую сковороду или кастрюлю, ставим на средний огонь, поливаем подсолнечное масло, порядка 2 столовые ложки. И обжариваем нашу курочку с обеих сторон, пока она не подрумянится. Это примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Итак, как курица наша обжарилась, отложите ее в сторону. Далее берем ту же сковороду, на которой обжаривали нашу курицу. Добавляем 2 столовые ложки сливочного масла. Это порядка 60 граммов. Уменьшаем огонь на троечку. Друзья мои, важный момент. Тут ничего не сгорело. Это все карамелизовано. Итак, растапливаем наше масло. Итак, как масло растопилось... Берем один средний лук, нарезанный кубиком, и обжариваем до полупрозрачности, примерно пару минут на среднем огне. Как лук наш обжарился, затем добавьте всю оставшуюся пасту, плюс сюда добавим одну чайную ложку сладкой паприки. Часто перемешиваем, чтобы ничего не пригорело. Затем добавим две банки пюре из помидоров. Это весом примерно 800 граммов. Хорошо перемешайте и доведите до кипения на среднем огне. Дайте ему вариться около 10 минут, постоянно перемешивая, пока он не загустеет. Друзья мои, я вижу, что сковорода у меня маленькая, а объем у меня большой. Так что берем кастрюлю и добавляем все в нашу кастрюлю. Вот так. Соскребим все вот так. Итак, как прошло 10 минут, затем добавляем сливки. Сливки у меня 300 миллиграммов, жирность 33%. Добавляем. Все еще раз хорошенько смешиваем до однородности. Затем берем ручной блендер и пробиваем все до однородности. Затем вернем сюда нашу курочку обратно и снова доведите до кипения. И тушите на среднем огне еще 10-15 минут. Или пока курица не приготовится, а соус не загустеет. Затем я собираюсь подать эту курицу с рисом. У меня тут порядка 200 граммов риса басмати. Я хорошенько ее промыл под холодной водой. Затем добавим двое больше воды. Это порядка 400 миллиграммов так добавим пару штук кардамона все хорошенько посолим доведите до кипения как вода закипела умещаем огонь до минимума накрываем крышкой и готовим порядка 10-12 минут и идеальный рис пластматей готов вот ну, друзья мои идеальный рис приготовим видите какой он рассыпчатый итак соус наш готов пробуем на вкус Немного посолим. Соль добавляем по вкусу. И, друзья мои, сервируем наше блюдо. Выкладываем сперва наш замечательный рис. Видите, какой он рассыпчатый. Затем сбоку добавим нашу тику масалу. Вот так. Все это украшаем зеленью кинзой можно зеленым луком в общем берите любую зелень которая вам нравится кинза это самое то натрем немного цедры лайма и украсим дольками лайма вот так вот друзья мои приятного аппетита итак настало время все это попробовать Берем немного риса и курочку. Пробуем. Друзья мои, это просто божественно. Блюдо просто супер. Рис у нас идеально приготовленный. Курочка у нас нежная, сочная, мягкая. В общем. Рекомендуем, готовьте и наслаждайтесь. А на этом наше видео подходит к концу. Если вам понравился этот рецепт, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. А на этом все. Всего хорошего. Пока-пока.